Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск из рубрики «Будни риэлтора». Видео достаточно спонтанное, я с покупателем на показе. Смотрим квартиры в бюджете до 9 миллионов со статусом «Квартира». Будем смотреть с ремонтом и без ремонта. Место ровное, вся инфраструктура в непосредственной близости, шаговая доступность до моря. Любой из вас может найти для себя здесь достойный вариант. Цены будут даже пределах 6-7 миллионов с ремонтом, поэтому обязательно посмотрите это видео до конца. Находимся мы сейчас в Тегомысе. Это такой центровой пятачок. Здесь реально прямо вся инфраструктура вот на этой улице. Прямо вся в непосредственной близости. Даже перечислять бессмысленно, что здесь имеется. Рынок, Сбербанк, я не знаю. Абсолютно все. Даже перечислять вам не буду. Будем смотреть мы. Вата, Босфор и еще кое-что. Наконец-то в Сочи все начинает распускаться. Стало тепло. Смотрим квадро. Территория, конечно же, закрытая. Кстати, вот в квадро находится МФЦ Лазаревского района. Вот мы заходим. Вот так выглядит жилой комплекс квадро. Очень достойная площадка. Я про парковку. Про места общего пользования, про детскую площадку. Это пока делать ремонт, чтобы не ободрали. Подъезд тоже достойная отделка. Вот, убедитесь. Хорошие двери. Смотрите, живая площадь 33,8. Прям хорошая полуторка. Смотрите, санузел. Здесь же кухонная зона. И здесь же спальня. Коньячок на столе, лимончик. Остаемся здесь. Да. Все прекрасно. Вот она, терраса. Это изюминка данной квартиры. Вот она, терраса. И смотрите, какой потрясающий вид. Мне еще нравится расположение. Здесь будет не так жарко, она же светлая. И в то же время не так жарко. Такие поправочки. Меняло, Высота потолков 2,68. А там вы сказали, сколько. Рублей, ну, вот. Есть, вот. вот второй уровень 1, можно 1 сделать. Вот урождение, чисто. кто так? Зашел, поспал, спустился. Это 25,6. 8.5. 25,6 это без террасы. 8.5. Она тоже зонируется неплохо. 8.55 ее стоимость. И точно так же. А он... Тера... Ой, так, ну. И выход. И террасу. Видит в обратную сторону, посмотрите. Огромная территория. Ну прям супер. Можно рыбку половить, у меня по рыбалке прям слюни потекли. Угловая. 38 без террасы, 62 с террасы. И вот эту стену можно туда э, выставить. Ну, в смысле, выставить. Вы поняли, вынести, чтобы увеличить живую площадь. То есть вот эту стеночку сюда, и живая площадь у вас будет почти 62 квадрата. Вот. Давайте вот так еще покажу. Вот так. И покажу еще вот так. Эту стенку тоже можно вынести сюда. Как вам такой вид? Пока я записываю ролик, Наиль, а, покупатель из Молдовы, он отчаялся, что не приехал, когда я ему говорил. Я ему говорил, Наиль, приезжай. Когда доллар был 120-130, я ему говорил, Наиль, приезжай. А сейчас то доллар меньше 90. Это получается, буквально там за неделю, за полторы человек потерял около трех миллионов. Поэтому, друзья, живите здесь сейчас. Сегодня нужно жить. То есть мог Наиль купить квартиру за 12 миллионов, а теперь смотрит за 9 Поэтому не ждите, не ждите. Вот действуйте сейчас. Не делал никогда видеообзор по Акватору. Ну, действительно, достойный жилой комплекс. Смотрите, там вот спортивная площадка, большая футбол. Даже можно поиграть. Детская площадка. Здесь вот благоустроенная такая набережная. Речки. Вот, где можно половить рыбку. Есть даже парковка для великов. Очень понравились квартиры в кватор с террасой и сейчас вот ведем переговоры с продавцом, чтобы рассчитаться именно в евро. Сейчас посмотрим две квартиры с ремонтом по очень сладкой цене. Одна квартира будет просто вообще невероятно креативная. Это получается 28 метров. Ремонт новенький, практически не жили. Так, кухонная зона. Совмещенный санузел, водонагреватель, кварц винил на полу, такое неубиваемое покрытие, угловая, первый этаж, с таким как бы видом, сразу видно, сколько детей, вот она квартира, Тут с зюминкой обязательно досмотрите. Пусть вас не смущает, что куча вещей здесь висит. Ну, потому что квартира живая. Но смотрите, вся полезная площадь занята. Да? Шкаф тут вместительный. Здесь такое-то типа место для кабинета, скажем так, да. Вот. Она же совмещенная с кухней. То есть тут и диван раскладной. тут же холодильник. В общем, самое интересное это впереди. Самое интересное впереди. Вот это вот хорошее решение. Теплый пол. Совмещенный санузел. пальня. Смотрите, сколько много света. Это выход. Давайте уж вам тогда покажу. О, молодец! Вот, смотрите, это все получается, ну, изюминка, друзья, изюминка. Вот, это все ваша зона. Вот, там выход на балкон с этой же спальни. Сейчас вам еще покажу. И точно так же еще из кухни можно выйти. То есть, вот, получается, видите, здесь вот он балкончик такой сделан. Давайте вот так еще покажу, смотрите, вот вы с кухни точно так же выходите на свою террасу, а здесь у вот, вас, смотрите, получается, вы можете смотреть, здесь вот сидеть и смотреть, получается, бесплатный футбол. Здесь же вот и навесик, и белье посушить, тут, смотрите, кладовка еще, да? вот. Вот бабушка, молодец, хозяйственная. И если вас ä, будет смущать вот эта труба, да, она просто, ну, либо виноградником, плющем обматывается. Нет, Лиана, я Лиана, а, Лиана, уже да? бабушка посадила. Вот, либо, я не знаю, чем-нибудь, каким-нибудь канатом. И будет очень, вообще, очень, очень красиво будет. И вы знаете, здесь очень тихо. Вот дети идут со школы, птички поют. Нет острых проблем с парковкой. Вот так выглядит сам дом. Классно. Мусорные баки под боком. Речка. И тут вот еще есть парковочные места. Есть лавочки. И даже мангальная зона. Можно сходить в лес Ай! половить рыбу так это, это у нас ate, почти 33 квадрата свеженький да, ремонт водонареватель на всякий случай она студия но с помощью стеклянной перегородочки можно зонировать таким образом получится полноценная однокомнатная квартира. теплый пол, кстати. На всякий случай. Кондиционер. Квартира использовалась чисто для отдыха. Преимущество данной квартиры, что она смотрит в более тихую сторону. Видно даже немного моря, слышно речку, но не слышно крика детского. Многие не любят и не слышно автомобилей. И для тех, кто не знает, жилой комплекс Босфор находится на улице Гайдара, 22, в Дагамысе. Смотрите, место абсолютно ровное. Это два монолитных дома, жилых 16 этажей, плюс коммерция первые этажи и подземная парковка. Вот такое окружение, прямо за забором у нас гимназия, детские сады, поликлиника, рынок. Автобусная остановка, да я не знаю, вот абсолютно все, что вам потребуется для комфортного проживания, здесь все имеет в пешей доступности. То есть прямо возле дома. Вот пятерочки, аптеки, смотрите, тут все просто усыпано в коммерции. Всевозможные пекарни, кофейни, да чего здесь только нет. Вот, рядом имеется речка до центра Сочи километров на 15 но в 15 минутах пешком имеется же дистанция можете на электричке добраться до самого центра сочи а там же пляж я имею ввиду в 15 минутах пешком от жилого комплекса босфор давайте сейчас еще территорию все обойдем Вы это не переключайтесь посмотрите тут Мы вот сейчас речку переходим здесь рынок рынок работает же, да Вообще, в принципе как? рынок рынок работает же не закрыли рынок? Нет, не закрыли. Вон они, палатки. Там же отделение Сбербанка и так далее. Ладно, я через речку не пойду. В общем, я к тому, что все, что вам нужно для комфортного проживания, здесь имеется. Пляж, один из самых лучших. Большой пляж Дагомыси. 15, максимум 20 пешком по абсолютно ровной дороге. Кстати, сегодня с другими покупателями смотрел тоже Дагомыс от 6 миллионов 800 тысяч с ремонтом, с полной стоимостью в договоре, пройдет даже военная ипотека, но эти квартиры в данный видеоролик не войдут, подробности по телефону. Ну а с Наилем мы смотрели в Босфоре за 9 миллионов с ремонтом, смотрели в кватра три квартиры. Кстати, в кватра ему сделали предложение аж со скидкой в миллион рублей. Итак, там была квартира 36 метров с террасой, за 8 с небольшим хвостиком. Была 44 метра вместе с террасой, за 9 с небольшим хвостом. Вот ему готовы ее отдать за 100 тысяч евро. И 62 метра, которая угловая, она стоит 11 миллионов. В общем, всегда можно договориться, было бы желание. Потом мы смотрели квартиры на Армавирской возле гимназии, угловая. Почти 30 метров за 6 миллионов 600 тысяч. И та, которая креативная, с террасы, да, с этим, там, скажите, складовочкой, а, за восемь с половиной миллионов. Также хочу напомнить, что еще в продаже квартир в жилом комплексе «Анна», где я сейчас, собственно, нахожусь, где есть бассейн, а, спортзал, а, до моря, Минут 25 пешком, правда, под горку. В общем, 45 метров в жилом состоянии с ремонтом всего за 9,5 миллионов. И также есть 110 метров с видом на море за 19 миллионов 900 тысяч. В общем, у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Просто возьмите или позвоните а, по телефону, который появится на ваших экранах. Ну, а у меня на сегодня все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.